Всем привет, с вами Булавцев Михаил, и сегодня мы будем ставить с вами опыты. Для этого нам пригодится, понадобится Кока-Кола. Обычная Кока-Кола. Я взял полтора литровую бутылку, нам как раз ее хватит на два захода. Мы сегодня с вами будем проверять ее чистящие свойства, которые частенько всплывают в интернете в качестве фотографий, всевозможных маленьких видео коротких, где показывают, как кока cola прекрасно справляется там, со всевозможными загрязнениями, с ржавчиной, накипью и тому подобное. Необходимо просто-напросто залить нашу вещь, в данном случае кухонную Вытяжку, точнее ее фильтры, которые уже находятся, специально были доведены вот до такого состояния для проведения эксперимента. Для, нам понадоб... для проведения эксперимента нам понадобится обычный противень, так как у нас один, мы будем проводить эксперимент поэтапно. Сам фильтр, вот в таком он виде, уже довольно-таки загрязненный. Специально, чтобы посмотреть, насколько эффективно отработает у нас Кока-Кола. И сама Кока-Кола. Все. Просто заливаем. И оставим на 24 часа. Завтра, в это же время, мы с вами проверяем результат и сравниваем со второй вытяжкой со вторым фильтром точнее и чем-нибудь сейчас придаем, чтобы у нас наш фильтр не всплывал чтобы он полностью находился в кока-коле засекаем время Итак, прошло 24 часа, видимых изменений пока в Кока-Коле лежит наш фильтр не наблюдаю. Сейчас я смою, буквально обычной губкой без возможных чистящих средств я потру, и посмотрим на результаты, сравним с вторым фильтром. Итак, фильтр помыли, губкой протерли, и что видим? Чистый, но, конечно, не идеально чисто, Давайте сравним со вторым фильтром, как это выглядит. Сейчас убавлю яркость, чтобы не засвечивало. Вот так вот. Грязный, чистый. Хочу отметить, что для очистки данного фильтра мы не прилагали никаких усилий. А попробуйте теперь вот этот помыть вручную. Ну что, Кока-Кола работает. Продолжим эксперименты. Что можно еще залить Кока-Колой, подсказывайте в комментариях.